Так. Ну я вместился? Ты мне скажи, выше, ниже. Чуть-чуть назад, у тебя руки не видно. Стой. Покрыт он твой план. Сейчас будет все шоколадно, как в аптеке. Вот. Нет, поставь, поставь качество меньше Да, все а, чуть-чуть не видно. Да. Павел Николаевич. А чуть-чуть вот так развернет. Павел Николаевич. Ну-ка, присядь он там. Ну, я просто сориентируюсь, посмотрю, как... Я вам что, мать, Давай, давай, Павел Николаевич. Самолет. Павел Николаевич ну мы тебя заждали. И... Все, Павел Николаевич, красавчик, ты наш. Павел Николаевич, а какая тема для разговора сегодня будет? Я чуть-чуть протестирую. Я хочу посмотреть, как мечты. Вы народ увидел самого сексуального сотрудника Илья Валерия Сочи Гдв. Павел Николаевич. Николаевич. Да все так ждали, писали. А, знаешь, не писали не в комментариях писали. Вы мы мы разговариваем... писали. Как... Нет, можно на Павел Николаевич посмотреть. Вы о сексе или о ней да, да. я по тебе камеру равняю. Ну, ну присядь, пожалуйста. Ну, ну, ну присядь, ну, сейчас пожалуйста. я отравняю. Да, да. Плес, да. Вы же не на Google про. Нет, ты чуть-чуть левее. К да. нему, прижмись. Слушай, Слушай ты, давай два Ну прижмись, чуть-чуть сторону. Я иди. Павел Николаевич, ну давай. Ну может, ну, столько знакомых. Голубой огонек. Павел а что ты задамысц вообще скажешь за квадро, а? Так, все, отре отрегулировал движение. Все. Спасибо, Андрей. Парик все, благодарю тебя. Пань, иди, садись. Ну все, Кто там, камера, мотор, звук идет. Закрывай палитку, а? Сегодня будет выпуск, наверное, вот па... детей сразу убирайте от э, экрана па... телевизоров. Па... Па... Па... Павел Николаевич дал развернутый максимальный ответ. Да, у нас был многослойный сегодня. Друзья, всем приветствуем, всех рады видеть. Я куб облизывал, он по-новой. Друзья, приветствую, вы снова на канале Сочи ЕДВ. Иван Колосов, Илья Шамшин. Друзья, сегодня будет тема очень интересная. Мы а можем... подписаться? А, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, уведомления, подписывайтесь. И будьте в курсе всех событий. Друзья, мы максимально быстро, четко среагировали на один комментарий. Какой был комментарий? А, знаешь, вот когда хочется просто вот, а, рвать и метать. Да, Комментарий был от нашего подписчика. А, комментарий был следующего рода. Почему вы не снимаете вторички и каждый а, таксист может продать а, объект недвижимости застройщикам? Чайпар, кислород, фрега, там все-все-все, все что угодно. Ну И я все, говорю, ну, Держите ну, меня, держите ну, меня Дети, ну, развлекайтесь. Ну, ну, как бы понимаешь, э, так может комментировать только человек, который, э, ну, не знает вообще эту нишу, не знает ничего. Дилетант. Ну дилетант. Просто, просто, скажем, дилетант, который э, может просто лежать, грубо говоря, там где-то в своем городе на диване. И комментировать. Но мы всегда просим, друзья, комментируйте максимально больше. Неважно что, главное, комментируйте. Но вот один комментарий, нас как бы чуть-чуть... Да. Мы хотим на него дать развернутый ответ. Два, давай, вопросы, давай два вопроса согласовываем и уходим. Первый вопрос, почему мы не продаем вторички? А, друзья, держите, держите. Давай, давайте, как. Потому что почему у нас таричек? Мы, мы всегда говорим, пишите, звоните нам. У нас тарички есть. Но мы всегда говорим, пишите, звоните нам. Мы готовы продавать вашу квартиру, но мы должны с вами в одном направлении идти. А бывают у нас собственники, продаю, не продаю. Сегодня цена одна, завтра цена другая. А я захочу выше, я захочу ниже. Я... Вчера была цена, допустим, образно, 10 миллионов, а сегодня 10 500. Задаешь человеку вопрос, а почему, откуда сложилась цена, что у вас выросла? Ну, я так захотела. Ну, то есть, или бывает, готовишься на сделку, нет, все, я не продаю, я передумал, я пойду другой. Ну, как бы, но ну, подписывать эксклюзивный какой-то договор, ну никто не хочет, чтобы... Можно, да, я скажу, мы уже это обсуждали. Здесь смотрите, что получается. У нас есть собственник, а есть инвестор. Это принципиально разные люди по отношению к объектам недвижимости. Смотрите, давайте вот простым языком. Есть человек, который купил себе квартиру. Неважно где. В Сочи купил квартиру, сделал там ремонт. У него, по сути, единичная ну, не единичная, но плюс-минус единичная сделка в городе Сочи. И что он хочет? Он купил, да? Время прошло. Он туда сам может даже сам ремонт сделал. Он там вложил строй, стройматериалы. И для него его квартира самая дорогая, самая качественная, самая лучшая, самая, самая, самая, самая. И он и, думает, что просто аналогов на моей да. квартире нет. И, и цена, у него естественно, потому но как мы будем с вами работать, как мы будем продавать вам его квартиру, которая стоит, блин, но она реально в потолке, мы это адекватно это понимаем. И начинаешь разговаривать с собственником, он начинает то продает, то не продает, то цена такая, то тосяка, то, то ипотека, то не ипотека, и начинаются какие-то приключения. И это в первую очередь влияет не, не на собственника, на вас влияет, то есть на потребителя, на инвестора, на покупателя. Мы, то есть вас со своей стороны, можно сказать, оберегаем от всех приключений. Ну, а знаешь еще, когда бывает? Когда ты понимаешь, ну, я, Илья, много мы видели квартир с ремонтом. И когда заходишь, смотришь ремонт, и ты понимаешь, ну, елки-палки, ну, ну, бабушкин ремонт, но ну, я по-другому назвать не могу. Ну, просто, ну, чтобы собственника, так как мы там собственником, бывает, там, в хороших отношениях, или вообще не знаем собственников, чтобы не обидеть человека, да, как-то, ну, не сказать, что у вас ремонт просто, по большому счету, снести бульдозером все и новое возвести, Человек начинает говорить, ну у меня же здесь локация, ну у меня же здесь ремонт, ну у меня же здесь там какая-нибудь выделенная спальня, еще что-то, ну образно, да. А на самом деле, ну аналогов есть что сравнить из-за этого бюджета. У меня есть ну, реальный случай. У меня есть инвестор с Красноярска. Они в свое время... Тут, знаете, какая история? Они в свое время приехали купить квартиры. Они купили там маме, бабушке, дедушке, всем-всем родственникам, детям там всем. А по итогу говорят, слушай, ну давай, мы их будем продавать. Ну окей. Но изначально цели не было на перепродажу брать. Ну ладно, окей, давай продавать. По итогу что? Они сделали ремонт. У них квартира в Новой Заре и в Семейном. ЖК Семейный 50 метров. И в Новой Заре там 40 5-50 метров, условно, там, по-моему, 45 по выписке. И что получается? Они за Новую Зарю и за Семейную хотят одинаковую цену. Одинаковую. Одинаковую, да. А по ремонту, да, ремонт сделан хорошо, но качество внешней, внешней, э, чистовой отделки, ну, оставлять желать... старайтесь лучше но дело не в этом то есть они не в рынке но как мы можем работать вы у нас в первую очередь спрашиваете какого хрена такая цена мы работаем знаете как мы продаем вторички у нас есть огромный пол вторичек но мы их не всегда снимаем и не всегда показываем по одной простой причине потому что некоторые мы в принципе не можем показывать но ну, сам понимаешь есть там все-таки закрытая информация да мы показываем лично покупателю и а, самое основное мы стараемся все-таки работать со своими инвесторами, то есть те люди, которые там зашли, там условно там, немножко заработали, все, и там не прикладываются другие проекты, с ними легко разговаривать. С собственниками, вот именно с собственниками, бывает крайне сложно договориться. Очень Если сложно. Договориться, да. то есть, у меня был, был случай, я вам сейчас расскажу, комплекс раз, два, три, я не знаю, может там смотрят или не смотрит, но неважно. важно. Вечером, какой вечером, уже ночью прихожу в квартиру, там что-то 9-10 часов вечера. Я смотрю, ну квартира хорошая. Я смотрю, квартира хорошая, я на эмоциях. Я фото делаю, видео. Прям сразу мы направляю, на сразу время, сразу направляю, слушай, ну вот хорошая квартира, все, полная стоимость договора, шикарнейший вид, хороший ремонт. Ну все, вот, пожалуйста, все замечательно. Все, он мне дает положительное решение, перекидывает деньги на задаток. И что происходит в рамках вот этого офиса, прям за этим столом? Я договариваюсь с, покупать, с продавцом, я говорю, вот, все, у меня есть покупатель, И, ипотека открыта, мы готовы на сделку, вот тебе деньги, вот тебе задаток. Она такая, да, но извините, я не буду с вами подписывать документы, я пойду отдам на эксклюзив другое агентство. Я говорю, вопрос зачем? А вот он покупатель, да, то есть я выступаю в качестве а, представителя покупателя, вот деньги, вот те, вот все, вот жди полтора неделя, там две, все, у тебя сделка прошла, все, ты продала квартиру. Нет, и Некоторых людей, в принципе, невозможно понять, поэтому мы а, стараемся исключить вот эти непонятные ситуации, для вас мы их исключаем, то есть мы уже отсекаем а, вот эти проблемы, которые никому не нужны. Да, но всегда, друзья, я вот лично мое мнение, я скажу так, если есть собственник, который готов и хочет продать свою квартиру, он знает, что он в плюсе, но даже в нынешнее время... Слушай, ну значит что? Чтобы эта квартира, квартира не летала по всему городу, сегодня продаю, завтра не продаю, э, смотрят цены на каких-то, э, я даже конкурентов не назову, а, на какие-то другие комплексы. Но давайте, значит, мы с вами будем в одном направлении, я всегда готов э, заключить какой-то договор, зная, что ключи у меня. Если мы идем на показ, когда я звонил собственнику и говорю, я веду вам покупателя. Ну, мне нужно, чтобы квартира была пустая, я покажу, и мы выйдем, спокойно пойдем На что мне собственник сам отвечает «Э, Ну, я здесь, типа, тоже буду присутствовать Ну, ладно, это ее право, она имеет право на это присутствовать Ну, то есть, как мне свести раньше времени вас, покупателя, с продавцом э, Нежели мы никак между собой никак не закрепились, и у нас еще цена плавает То продаем, то не продаем, э, смотря сколько, э, как это правильно -то сейчас сказать какую цену мы там поддерживаем по продаже или что-то мы не поддерживаем. Очень много подводных камней. И э, мало кто хочет прислушиваться к нам, потому что он думает, я собственник, и моя квартира, ну, самая лучшая. Да, кстати, к слову, к слову об агентах э, города Сочи, ну, не только город Сочи вообще, в принципе, там, о риэлторах. Мы, наверное, являемся каким-то, знаешь, фильтром, да, то есть мы э, уже э, вас уберегаем от каких-то от каких-либо проблем которые никому не нужны ни нам ни вам и дальше они тоже никому не нужны эти проблемы то есть мы уже вас отгородили, то есть мы уже отсекли вот эти лишние перепродажи, там неадекватных собственников там или какие-то кривые объекты, то есть мы уже это сделали. И, кстати, то, что касается объектов, которые являются от застройщика, и, так скажем, популярны там тоже Сочи парк, Слород, Фрига, сан все все-все-все объекты, вы прекрасно знаете, почему мы их продаем? Мы, кстати, далеко не всегда продаем именно от застройщика, то есть мы для конкретного покупателя подбираем конкретный апартамент да, или квартиру самая выгодная цене на сегодняшний день, она реально самая выгодная, и мы говорим, Слушай, вот такая цена там, условно, от застройщика, вот такую цену мы тебе даем, забирай, и э, для чего мы это делаем, потому что э, объекты, которые, так скажем, в потоке, популярные объекты, э, их э, относительно легко купить, легко продать, и на них идет самая э, высокая маржа, да, то есть самый высокий заработок правильно говорю? Да, но и тем не менее, я дополню даже... Как написали нам в комментарии Каждый таксист может продавать от застройщика да? Ну попробуйте продать от застройщика Там очень много даже Согласовать, найти лучшую цену Отсрочку, рассрочку, видовые характеристики Собрать полностью всех Если вдруг у вас ипотека Брокеров, юристов, ячейку Э, там подготовиться к договорам но, ну, по-моему этого таксист не соберет, это все так кажется, что от точки А до точки Б дойти быстро, пришел к застройщику, как у нас в Сочи это работает, у нас э, как таковой нет рекламы э, в интернете, есть у нас отделы продаж, которые представители да, от застройщиков, пришли к ним но там не будет никто вам как колл-центр девочки сидеть, отвечать и показывать им лучшие квартиры, лучшие варианты, потому что э, как это сказать, да? ну у нас настолько доверительные партнерские отношения друг с другом, что они нам покажут всю информацию, достанут что-то из-под полов, нежели посторонний человек, как будто в магазин пришел купить палку колбасы, но ему точно не дадут там, знаешь... Самый вкусный, ну дадут где-нибудь там... Да, ну Но... короче, вот твоя полка, иди выбирай, выбирай, что хочешь. Никто не будет к вам относиться как для себя. Да, то есть офисы продажи к нам относятся как к, к партнерам, причем к генеральным партнерам. Они нам э, дают условия, то есть они не вам дают условия, они нам дают, чтобы мы вам дали эти условия э, по покупке. И здесь, понимаете, э, с покупки, на самом деле, вот с этой сделки, там она первая, или вторая, неважно какая, с нее работа только начинается. То есть вы, можно сказать... Вступаете в закрытый клуб, да, то есть вы с нами, вы получаете постоянно самую свежую информацию. То есть да, вы сидите с объектом, мы вам даем сигнал, когда продавать, когда не продавать. А когда заходить на другие объекты, то есть вы с нами работаете, м, и работа наша только начинается, по сути, она только проднула. Да, в, в Сочи рынок держится только через риэлтора. продается и покупается только через риелтора. Это в городе Сочи, я не знаю, как в других городах, может быть у вас там работает Абит, Ацам, Дом Клип. В Сочи это не работает. И э, если у вас есть доверенный человек в городе Сочи, в лице риэлтора, который может вам э, провести сделку, согласовать, купить, продать, и вы с ним вместе, вы не где-то там и с ним, и там, и сям, и нашим, и вашим. Нет, а если вы вместе в одной лодке, грубо говоря, у вас всегда все будет получаться. А если вы сегодня с ним, завтра с ним, послезавтра с третьим, а а еще, по итогу, не с кем а по итогу ни с кем а еще знаешь как бывает бывает что э, покупатель там продавец покупатель столкнет всех риэлторов города Сочи в один клубок, за него уже знают все, и потом вы просто сами себе теряете репутацию, с вами никто работать не хочет. Сколько у нас? Город на самом деле маленький. Мы очень. все друг с другом общаемся в этой нише. Да. Mm -hmm. а, еще, знаете, как то, что касается какой-то единичной покупки, да, там условных квартир, там, вы ищете вы для себя, все, вам не хотите инвестировать, не хотите сдавать, вам ничего это не надо, купить для себя, забыть. А, когда вы ищете напрямую от собственника, да, там, перерой, переройте все Авито, там, цены всех, там, агентов, не агентов, там, неважно, важно, все объявления, там, э, все расклейки. Вы, по большому счету, ничего не экономите. Там, кстати, написали в комментариях, э, там, можно сэкономить. Да хрен ты что сэкономишь? Ты, в любом случае, купишь через агента. Вопрос, как ты купишь? На каких условиях ты купишь? И не надо думать, что э, там сидишь у себя в регионе и умнее всех. Такого не происходит. У нас рынок риэлторский. Поэтому... Э, Давайте уважительно относиться э, к нашей работе так же, как мы к вам относимся уважительно. Вы, да, вы в своей работе профессионалы, мы в своей работе, в своей нише профессионалы. Город очень небольшой. Даже приведу маленький пример, я не буду называть комплекс, не буду называть имена. Есть такие очень много Людей, покупателей да, Которые с нами интересовались С нами смотрелись, с нами что-то Советовались, пошли, сделали по-своему По-другому, в конце нас стали игнорировать Залезли э, В болото, занесли э, Задаток 400 тысяч рублей а может, когда да, он... ты рассказывал, да. Да, я уже рассказывал прошло спустя время задаток стал невозвратный человек не может вернуть задаток и пришел к нам в сочи д.в. говорит ваня а у вас э, могут ваши сильные юристы помочь мне вернуть задаток потому что получилось я говорю, а почему так получилось когда я вам давал информацию вы резко пропали не хочу э, ничего да я не буду называть но друзья если вы хотите продать мы должны быть с вами вместе, если вы хотите купить, одно весло у меня, другое весло там у вас, да. и мы гребем в одном да. направлении, а если вы начинаете и нашему, и вашим, ну как говорится, где колхоз, там и разруха, и э, продавать недвижимость, да, вот э, продать квартиру, К продать квартиру можно, но когда мы вам говорим, ну, вас, но ну, мы рынок знаем лучше вас. Вы, может быть, знаете, где-то точечно, там, по районам, авито насмотрелись, фонарей насмотрелись. Красивых мы... картинок. Красивых картинок. Мы рынок знаем идеально весь. Ну, как бы максимально знаем. И когда мы говорим, что цена ваша высокая для нынешнего рынка, для вашего ремонта, там, э, от чего зависит продажа квартиры? Вот по каким характеристикам? Вот что ты скажешь. Mm -hmm. Ну, вид ремонт правильно площадь наверно наверное в первую очередь адекватность собственника да потому что а, иногда даже знаете локации бывает такое власть. что бывает такое что и квартира хорошая локации все ну то есть квартира вопрос нет по цене вопрос нет а есть а, некоторые неадекватность собственник это тоже очень сильно влияет на процесс сделки mm -hmm. а, и вообще а, когда Продаешь квартиру, нужно как-то прислушиваться, потому что все-таки мы продаем, не вы сами продаете. У нас объявления не продают. У нас, понимаете, когда вы выкладываете свою квартиру там по реальной цене на тот же там Авито, там сам у вас в этом же комплексе, вот в вашем комплексе рядом стоят объявления там в два раза дешевле, в три раза дешевле. Ну фонари, вы все про них прекрасно знаете. И на фоне вот этих фонарей Ваша квартира ну, не продастся, у вас будет месяц висеть объявление, два, три, полгода, год. Вам никто не позвонит, потому что ну, не работает так редко. а Поэтому мы с вами покупаем, мы с вами продаем, то есть мы двигаем и вас за ручку везде, везде ведем. И отношение должно быть, ну, какое-то, не знаю, ну, нормально, ну, да, да? Но... дружеское. То, ну, нет, я вот по-честному скажу, если я знаю, что здесь э -э собственник квартиры, ну, он тяжелый, вот знаешь, бывает так. Покупатель мега крутой, лояльный, адекватный. Продавец просто неадекватный. С продавцом не договориться. Бывает еще наоборот, что продавец лояльный, можно обо всем договориться, а покупатель просто вот вот нервов ну не хватает. Вот честно из последних сил вы держится. чтобы прям все адекватные были. Это вот это ну, огромное исключение. Но как у нас на рынке, когда у нас есть адекватный покупатель, да хороший, для него хочется найти на этом рынке что-то прям хорошее. Мы знаем этот рынок Большой Сочи. Но зачем я поведу э, покупателя э, в какую-то вторичку? Пусть мне квартира нравится, но я понимаю, что там продавец просто вот лучше бы я тебя вообще не видел и не слышал. Но я никогда к нему не поведу. Я пойду в другое место и человеку найду. Вариантов много на рынке. Вопрос цены, качества там. Э, ну как-то мы должны... Опять же, опять, да, опять же то, что э, касается именно подбора вторичек, э, мы их подбираем. То есть мы для вас делаем хорошие выгодные варианты но когда вы начинаете искать самостоятельно и что-то где-то пытаться хитрить, мы честно говоря над этим смеемся знаете почему мы смеемся потому что мы живем на этом рынке мы живем в этом городе и э мы так да, да и у нас город вот кто бы что ни говорил, нас настолько маленький у нас блин у нас, у нас, нам информация сразу приходит сразу, сразу приходит. да деревни слушай ну дерев... деревня. деревня, да ну как бы да одна большая деревня да, я тебе перебью, когда мне относительно недавно пишут человек, риэлтора с других агентств, говорят, Вань, твой покупатель изъерзался уже весь, он везде фиксированный. Ну, как бы.. Э... Я таких тоже встречал, есть мне там покупатели, да, там по 7-8 фиксаций на одном объекте. И самое интересное, то, что я завожу на этот объект, они о нем вот даже не знали, даем хорошее предложение. говорю, ну вот, ну все, собирать. И Сын. они там при мне берут, звонят там, с двух телефонов по всем агентам. Я вопрос, зачем? А, кстати, насчет ерзать знаете, такая штука получается, когда вы пытаетесь купить, вы пытаетесь там всех откетрить, а купить дешевле. В большей степени у вас это не получается. А по итогу, когда вы потом продаете свой объект да, инвестиционный вы делаете хорошую скидку, потому что с вами особо никто работать не хочет. Ни тут агент, не этот. А вопрос: зачем? То есть, по итогу, вот а в конце этого мероприятия, да, в конце а смысл и логический смысл, да, логический смысл он теряется в принципе. Да. А самое главное не забывай, когда приобрести вторичку. Прежде чем ее приобрести, нужно нашему юридическому отделу перелопатить все документы, начиная от прописки, кто там прописан, чтобы коммуникации, квитанциями. Квитанциями, заканчивая всем подряд, вам этого даже просто... ну. Не знать, какой, какую работу проделывает каждый наш отдел. Начиная от юридического, какую работу мы проделываем. Это, кому? Это удобно на диване лежать и просто написать. Там проще пойти через, там, я не знаю, через отдел продаж застройщика купить. Но как бы, как бы вам сказать, далеко не все просто так. И мы свою работу стараемся делать максимально. Ну что еще дополнить вот по этому поводу? Да, относитесь уважительно, мы относимся к вам уважительно, вы к нам относитесь по а проще всего да, какой-то комментарий написать, а, не разбираясь а, в ситуации, не разбираясь в рынке. Это вот хороший пример. Мы приходим к вам на работу, не важно в какой сфере вы работаете. И, и начинаем, начинаем умничать. Да, начинаем умничать, А вы смотрите на, на нас, думаете, ну два дурака пришли? Да, да, да. То да. же самое, да, также, да, также мы к этому относимся. Мы действительно а, прошли годы. Вот то, что мы вам сейчас говорим, да, это все на основании опыта, знаний. Бесконечных обучений, то есть мы прошли какой-то путь, да, то есть кстати, не маленький И поначалу, да, тоже было не так легко, мы проделали этот путь И то, что мы вам говорим, это уже с высоты вот этого пройденного да? э просто, э знаешь, этапа Я даже чуть-чуть дополню тебя, подкорректирую Друзья, просто то, что мы на данный момент... В плане инвестиций, инвестиционных проектов, ипотеки, всего остального. Купить, продать квартиру, оценить вашу квартиру. То, что мы можем сделать сейчас за 5-10 минут, да, но не какие-то, то есть информацию сразу знаем. Мы это заработали годами, мы это годами шли, нарабатывали, что-то изучали. Для того, чтобы вашу задачу решать максимально быстро, мы можем, ну, Скорректировать вас быстро, взять ручку, листик, посчитать вам, расписать и сказать, вот это будет вот так. В течение пяти минут. Но этот путь мы зарабатывали годами. У нас рынок настолько сложный, что э, агенты с опытом сами себе покупают объекты, которые не то что не дают э, дохода, они сами выходят с минусом. У нас есть общий друг, который сейчас улетел в другую, да, да, или... в другую страну, да. Он купил объект. И я, честно говоря, не понимал, почему он это делает. Я понимаю, если для себя бы да. ну ладно, окей, вопросов нет. Он хотел заработать, никто на там не заработал. То есть у нас даже агенты ничего не понимают. А это, сколько... это основная масса агентов, это 85-90%. А мне еще очень жалко, что э, хороших покупателей, назовем людей, которые хотели инвестировать, которые советовали друг другу, по подругам, друзьям, вся вот эта вот... Э, Количество человек просто залезли в болото и не знают, как оттуда вылезть. Это большая проблема, друзья, здесь в Сочи у нас. Да, даже сегодня у меня был разговор с одним так скажем, будущим инвестором, да, он с Новосибирска, есть задача. То есть я говорю: слушай, ну вот тебе готовое решение. Он меня спросил по другим объектам: говорит: слушай, вот здесь плюс, вот здесь минусы, здесь такие перспективы, здесь такие. Но то, что я тебе дал изначально, это готовый кейс. И не надо тут лазить. Да, Тут готовое решение. Вот, все, на, пожалуйста. Мы можем с тобой гулять по всему рынку, мы можем все 30 тысяч объектов обсудить, проговорить, но устроить сборную солянку. Да, но лучше, чем вот это решение. ну просто, ну. Ну, нету, да, поэтому, да. да, то, что мы вам говорим, то, что рекомендуем, это, опять же, да, на основании... Вообще на безучный просто. Да, вот ага. да, Все, друзья, давайте, пишите по этому поводу, вот, напишите, пожалуйста, большая просьба, под всем вот этим видео, ваши комментарии, давайте как-то получать друг от друга обратную связь плюсы, минусы, если какие-то вопросы, давайте будем садиться разбирать. Мы можем разбирать это в прямом эфире, можем делать для вас видеообзоры, записывать, неважно на какую тему, но вы поймите, что наша работа, это все далеко не просто, как вот вам кажется, как большинство кажется, а что ты пойти, недвижку купить? Да на самом деле, домой, но ну раз вечером приходишь, такое ощущение, как будто я разгрузил не вагон, а целый состав угля да, она на самом деле не особо видна, ее физически пощупали, ее невозможно пощупать, но работа проделается классально. и я домой прихожу, я даже вечером разговаривать ни с кем не хочу, потому что я хочу лечь молча в подушку, лежать и смотреть молча телефон, ни с кем разговаривать. До того уставшие, что волосы лезут на голове сидые. Все, друзья, спасибо всем, кто нас смотрели. Спасибо. Пишите, да. Пишите комментариев, да. напишите побольше комментариев. Если у кого-то есть квартиры, недвижимость на продажу адекватно, кто хочет продать, продать с нами. И. Но мы, давай так, ну... мы работаем по рынку. Многие собственники у нас не в рынке, но мы работаем по рынку. Если у вас перепрод... есть а... объект, да, и вы хотите с ним. Мы мы не будем работать, мы не будем вам говорить, что да, вот сейчас мы там разместим, продадим. Нет, мы не обещаем. И мы говорим, да, работаем, да, не работаем. Все. Мы на вас не одеваем розовые очки. Мы всегда говорим, это дорого. И то, что вы там хотите продать дороже, еще что-то. Ну, блин. Кстати, есть, знаешь, такая философия определенная. Если человек не хочет продавать, он делает цену завышенную. Ты знал об этом? Если он хочет не хочет не продать, а попродавать. Это тоже, знаешь, такие. Попродавать. Попродавать, попродавать а да, есть... тестировать. Потестировать, да, есть, есть такие. И не так. нужно говорить и думать, что вот мы там не работаем. Ладно. Там еще... Давай закругляться. Да, друзья. Значит, всем пока, это... случи ЮДВ. Да, на эту как бы тему можно разговаривать вообще очень долго. Все, друзья, давайте всем пока. До новых встреч. До новых встреч. Я